Всем привет! С вами Наталья Дурнева. Сегодня я хочу показать, как почистить свою страничку в Одноклассниках. Для чего это нужно? Во-первых, когда заходишь к человеку на страницу и видишь голимые добавления людей в друзья, то это выглядит ну, малоприятно, скажем так. Сейчас хочу вам показать, в пример, страничку человека. Да простит она меня. Это девушка что я ее показываю в пример вот человек работает в компании oriflame я это понимаю уже с первого взгляда на страницу так как сама работаю давно в компании да и уже знаю и вижу по методам работы кто в какой компании работает скажем так что не на странице мы видим во первых ее аватар Девочки, так нельзя делать. Ни в коем случае вы должны быть на своем аватаре, а не какой-то текст. Ее пост, о чем он говорит. Она ищет серьезных партнеров для развития бизнеса онлайн. Надежная легальная компания. Занят 2-3 часа в день. На самом деле здесь человек сказал правду и компания серьезная легальный бизнес да международного развития международного уровня а, вот но я бы к такому человеку в команду никогда не пришла потому что во-первых не пойми куда не пойми кому я буду идти да ни аватарки ни какой-то какой-либо информации 700 человек в друзьях один класс на посте. Ну, это мало серьезное, я так думаю. Дальше. Что мы видим на ее странице? Видим, видим сплошные добавления в друзья. То есть, никакой информации, никакого ничего. Мы видим, человек ищет серьезных бизнес-партнеров для серьезного бизнеса, но что он дает, какую информацию он на себе дает на своей странице? Так страница в данном случае представляет собой данного человека. К того, к которому кто-то там пойдет, возможно, работать, да, с которым будет сотрудничать, будет партнером. Вот такого человека мы видим только его друзей. Никакой информации, никакой вообще зацепки, что за компания, что, как, почему, зачем. Только, голимые друзья, девочки, такого не должно быть ни в коем случае. Обязательно свои странички чистите, потому что ну, вы видите, да, что, что происходит, тут, вот, допустим, на такой страничке. Как мы должны почистить, почистить свою страничку? Что мы для этого делаем? Мы нажимаем на свою фамилию, имя. Вот оно у нас прям кликабельно. Нажали. Пролистываем ленту. И вот здесь мы видим уже, да, вот тоже у меня страничка, ну, конечно, я проверяю свою страницы постоянно, у меня такого практически нет, как я привела в пример страничку девушки. Вот. Как мы чистим? Мы видим крестик, убрать события из ленты. Нажимаем на этот крестик, все, события скрыто. То есть ваши друзья, ваши гости на страничке никогда не увидят у вас вот, так, вот такого мусора дальше что мы еще видим меня отмечают в заметках мы это тоже скроем, мне это не надо что нам нужно сделать чтобы не было отметок в заметках я давно не была на этой страничке случайно ее блокировали просто и я вот ее Сейчас открыла только. Дальше. Мне шлют приглашение из игр. Отмечают в заметках. Да? Мне это абсолютно не надо. Я нажимаю еще. Выбираю настройки. Набираю публичность. И что здесь? Здесь мы будем сейчас настраивать страничку, чтобы у нас не было вот такого мусора. То есть вот, приглашение в игры да, У меня прям засорена страничка Оповещения были засорены Еще поудаляла, оставила просто для примера Что я делаю? Возраст я оставляю только друзья Мои игры-приложения я ставлю только я Вижу Группы и сообщества только я Вторую половинку только друзья Достижения только я Отмечать меня на фотографиях никому В заметках никому себя на моих фотографиях также никому. В игры нельзя меня приглашать. В группу меня тоже нельзя приглашать. И делиться моими личными фотографиями также нельзя никому. То есть вот здесь вот полностью, где никому, да, все-все проставили. И вас больше беспокоить никто не будет. Дальше. Комментировать мои личные фотографии только друзьям. Оставлять комментарии в моем форуме писать мне сообщения я оставлю вообще всем. А лучше вот писать мне сообщения, я... Сделаю только друзьям, чтобы э, люди, которые заинтересуются, да, возможно, моей страницей и моим бизнесом, э, добавились ко мне в друзья, дабы я их не потеряла после. Показывать меня в разделе «Люди сейчас на сайте». Я эту галочку снимаю. Проверять каждую фотографию, на которой меня отмечают, даю публикации. Галочку ставлю. Показывать обсуждения, в которых я участвую, друзьям, которые не дружат с автором обсуждения или не являются участниками группы. Я эту галочку снимаю. Зачем я, мои друзья, будут видеть обсуждения, да, в которых они не участвуют. Здесь «Открыть страницу для поисковых систем». Я эту галку снимаю. «Всегда использовать защищенное соединение». Ставлю галочку. И «Включить фильтрацию нецензурной лексики в комментариях к видео». Я эту галочку тоже ставлю. И нажимаю «Сохранить» сейчас нас не будут больше беспокоить добавлениями приглашениями в группы в, дру, в игры да, и прочее и отмечать конечно нас тоже не будут заметки это классно вот такие простые действия вам ну на мой взгляд сэкономят вам кучу нервов здесь также можно чтобы вам приходили сообщения на телефон история посещений, а, вот здесь вот а, гифки, если у вас слабый интернет и не ну плохо, да, грузятся странички, а, включить автоматическое воспроизведение гиф, гиф это картинки, да, коротенькие коротенькие видюшки а, в виде картинок они сделаны, и, вот их можно выключить, то есть снять эту галочку, да, и сохранить то есть это нужно, если у вас слабый интернет, и он совсем, совсем плохо грузит. Тогда, ну, ни к чему вам эти гифки. Собственно говоря, если нужно будет, откройте и посмотрите. Далее, видео. Вот здесь. Бывает, когда листаешь ленту, и видео автоматически включается, тоже не очень интересно, включите автоматическое распроведение видео в ленте. Эту галочку надо снять. И для тех, кто работает, да, ну я вот поставила бы вот такую галочку, скрывать историю просмотров видео. Мне вот это было бы интересно. Далее сторонние предложения, Приложения. Это вот меня уже наприглашали в игры, не знаю каким способом. Я их оставлю, так как я работаю в одноклассниках, да, на страничках, чтобы моя страничка не была сильно интересна модератором, я оставлю вот эти две игрульки, пусть они будут. А, здесь люди, скрытые. Что тут за люди? Так, честно говоря, я не понимаю, что это. Я еще... Поэтому, поэтому так и оставим. Вот, собственно говоря, все, что хотела показать, я вам показала, да? А еще момент, когда некоторые люди не знают, как взять ссылку на свою страницу. Что нужно сделать? Нужно нажать на свою фамилию, имя, отчество... Фамилия, имя, отчество, да? на свое фамилию и имя. Мало того, что вы так почистите, почистите свою ленту, да, еще вот здесь в браузерной строке будет высвечиваться ваша ссылка, ссылка на страничку. На этом у меня все. Всем пока. Подписывайтесь обязательно на канал, и я буду выкладывать полезные видюшки. Пока-пока.